всем привет ребят сегодня 4 катаем атмосферную 1.6 ну естественно 16 саму ну разумеется блин не восьмиклуб. по мотору здесь башка портированная тресак тм рейс полые КБ динамика, 106, сейчас глянул до да, 106, 10,6 и э, с фазой 295, ну, соответственно, стандартные толкатели, гидро гидрокомпенсатором у меня Диман написал, поршни динамическая балансировка коленвала, маховика, шкива, ну, и корзины, там, до грамма все это все. и H-образные кованые по выхлопу 4 в 1 длинный, который вот сходится вот здесь прямо под задницами у нас практически. А, что, ну что еще, а коробка я не помню уже, и мне Диман и не написал. Да, собирали Вейлспорт всю это Дима, машина практически у тебя год уже, да, как строится? Вот, ну вот да, в середине апреля будет год, как она строится. Ну, вот, вот. сейчас hani, на данный момент настраиваем. Настройка производится на блоке управления из патроника М8L, который, ну, это с разъемами, как у января 7.2. А, тут, ну, я не покажу, он там установлен, но он там стоит. Соответственно, все это подключено к компьютеру по коншине, не видно сюда. Дроссель механический, ну, то есть, грубо говоря, как тот же самый январь 7.2. Ну, выкадываем на ДМРВ, здесь не ДАТ-ДТВ, а именно ДМРВ стоит по стоку. В принципе, уже давно катаемся. Все вроде нормально. У нас поправка выкатывается идеально. Единственная была проблема, когда прикрутили датчик кислорода широкополосный, начали выезжать. Она э, запускалась и глофла. А все получилось так, что я обновил прошивку с версии 6.14 до версии 6.19. И выскочила ошибка аварийная по Короче, расчету наполнения не мог понять. Николай позвонил. Оказывается, в новой версии они сделали работу по ДМРВ. И да, то, что мы как раз когда-то. И там дополнительный параметр появился. Нужно было два параметра поменять местами. И все заработало, все поехало нормально, запускается. В принципе, все хорошо. Единственное только, что с погодой у нас как-то не очень и затянут и ветер дикий какой -то. Сейчас, я думаю, прокатимся до Вантового моста и э -э, там съедем и поедем уже через город, я, наверное, там тоже поснимаю видосики. Ну и по приезду, я думаю, в сервис. Э -э -э, мотор здесь Они не чистят нашу, они sí. просто в воздухе вот Но это сейчас еще медленно. Сейчас, ну, хотя бы, да, 160. Чтобы городские режим отстроить, все мы приехали, открутили все в автосервисе Приморский. Сейчас покажу под капотку. <coughs> ну, вот она. Обычный мотор, блин, только что ТМ-Рейс и фильтр. Фильтр же это вардовый, по-моему, или что-то да, такого. От первого надо корешка что-то делать, блин, потому что так он, блин, все время в дерьме будет. Нет, а холодный пуст будет ставить. А, ну тогда да. Ну и тут все как бы, все нормально. Отстроили, проблем нет, потому что по ДМРВ тут ничего сложного, в общем-то, и нет. Ну тут, соответственно, тормозилки нормальные стоят, и колодки у тебя и e да, по-моему? Грины, блин. Ну и сзади. Тоже диски все. Так что, в общем, все выкатано. Ну и блок управления вот здесь вот, как я и показывал, вот он, А, у тебя F даже, блин, ни хрена себе. Не лайтовый, а f стоит. Тут даже F, как ни странно, то есть полный. Под 8 горшков который. А это старый январь. Вроде как. Ну, все, в общем, все сделали, все откатали, сейчас поедем по домам уже. Логи я выложу, покажу под видео, соответственно, в, на драйве и контакте у себя в группе. Опять же, сходите туда, <coughs> смотрите, читайте, на, обязательно подписываемся, жмем колокола, ну и смотрим видосики другие. Всем пока!